Всем привет дорогие друзья с вами как всегда Белыч и сегодня у нас достаточно обширный тест самых быстрых m.2 ssd накопителей на 500 гигабайт из тех что есть сейчас на рынке в их числе и новехонький samsung 980 pro и да для многих будет откровением но в тесте будут не только накопители под PCIe 4.0 но и варианты из лагеря PCIe 3.0 я надеюсь что к концу видео вы поймете что не все то золото что блестит и что на Наличие лейбла PCI Express 4.0 и баснословных скоростей в популярных бенчмарках не значит ровным счетом ничего для вас, как конечного покупателя. Но перед началом ролика важный дисклеймер, сегодня мы будем говорить о 500 гигабайтных версиях, не нужно выводы сделанные по ним переносить на другие объемы, ибо одна и та же модель SSD, но в разном объеме может иметь совершенно разные характеристики и показывать разные результаты в тестах и вы должны понять этот момент. Итак, Для теста я взял 5 м2 накопителей. Для начала это два диска от Samsung. Во-первых, это лидер рынка ближайших лет Samsung 970 EVA, на старом контроллере Feenic, и новенький PCI Express 40M2 SSD Samsung 980 Pro на контроллере Elpis. который на момент выхода ролика не тестировал еще никто на русскоязычном ютюбе. В продаже в России его пока что найти сложно, и мне пришлось заказывать его аж из Германии. Короче, эксклюзив, насколько это возможно. Характеристики обоих SSD, их заявленный ресурс и компонентную базу вы видите сейчас у себя на экране. Тут мы останавливаться не будем, ибо эта информация есть в открытом доступе. Также в тесте будет два SSD, казалось бы от разных компаний, но имеющих одну общую черту. Оба они сделаны на контроллерах от фирмы FISON. Это Patriot VPN 100 на базе FISON E12 и Seagate Firecuda 520 на базе новенького FISON E16. Именно на контроллере E16 сделаны все PCI-Express 4.0 SSD накопители, которые появились в продаже в начале 2020. -го. Например, Corsair mp 600 Aorus G4, ADAT S50 и так далее и тому подобное. Что же до младшего FISON E12, то на нем уже построено порядка 40 PCI-Express 3.0 накопителей от более чем десятка разных брендов. И хотя мы понимаем, что контроллер не единственная вещь, отвечающая за производительность на накопителя, но именно он определяет предельные скорости и алгоритмы кэширования. И также надо понимать, что чаще всего компания FISON продает не только контроллер, она продает готовый продукт, на который каждый бренд просто лепит свой логотип или скажем стильный радиатор. Поэтому беря в тест данные два SSD, мы по факту сможем сделать вывод о целом семействе моделей. Ну и последний SSD на тесте, Адата, ADATA... нет, ни хрена не Адата. Это должен был быть дата S11 Pro, про который проружали уши все обзорщики. И у которого накрылся медным тазом механизм с прям с коробки. А его тех саппорт лишь развел ручками, как маленькая девочка, а мы не знаем почему, возвращайте товар в магазин. Так что вместо дата будет новый KC2500 от компании Kingston. Это обновленная версия предыдущей модели, KC2000 на базе контроллера Silicon Motion SM2262EN. На его базе сделано также около 30 моделей в разном объеме, которые поставляются примерно 5 брендами. К сожалению, Silicon Motion хоть и анонсировала новые контроллеры под PCI-Express 4.0, но они выйдут лишь в начале 2021, поэтому пока SSD на контроллерах данного бренда будем рассматривать по тому топу, который есть сейчас. Более подробные характеристики самого KC2500 вы сейчас видите у себя на экране. Итак, в тесте у нас SSD с 5 контроллерами, на базе которых сделано примерно 70% из всех накопителей на рынке, имеющих скорость чтения выше 3000 мегабайт в секунду, то бишь самых быстрых. Мне бы очень хотелось добавить сюда еще пару SSD на контроллерах Marvel или, скажем, Sandisk, например, 9-й или VDSN750. Но не забывайте, друзья, что каждый 500 гигабайтный накопитель стоит от 7 до 12 тысяч. И 4 из 5, все кроме Патриота я покупал за свой счет. Так что, если вы не готовы задонатить пару десятков тысяч, то боюсь, что бюджет канала больше тестируемых образцов пока что не осилит. Вот как-то так, друзья. Друзья, так что я надеюсь, что у вас не возникнет глупых вопросов, почему в тест не вошел тот или иной накопитель. Посмотрите на базе какого контроллера он сделан и примерно прикиньте уровень производительности. Ну да ладно, друзья, давайте теперь перейдем к тестовому стенду и методике тестирования. Поскольку у Intel сейчас нет платформы, где бы можно было тестировать PCI-Express 4.0 SSD, то тестировалось все это дело на плате B550 Aorus Elite V2 на сокете AM4 в связке с процессором 3600. Дрова последние, прошивки SSD также обновлялись на последние, Windows полностью чистая, все нужные настройки выполнены, каждый SSD перед тестом забивался полностью данными и форматировался, так что тестировались они уже в использованном состоянии, назовем это так. Итак, друзья, если вы когда-то и что-то записывали на SSD накопитель, то видели, что в начале скорость очень высокая, а под конец, скажем, копирование начинает падать. И затем SSD нужно какое-то время, чтобы скорость записи стала вновь высокой. Так работает кэш-SSD. То есть область его памяти, запись в которую происходит на высоких скоростях. Снижение скорости это переход от записи в быстрый кэш к записи в медленный основной массив памяти. Для тех кто не в курсе, кэш у SSD бывает нынче трех типов. Во-первых статический, который не зависит от того, насколько забит ваш диск фоточками, играми и так далее. Во-вторых есть динамический, когда размер кэша напрямую зависит от того, сколько свободного места осталось на самом диске. Ну и также есть комбинированный, то есть комбинация данных двух вариантов. Так что для начала нам нужно оценить кэш имеющихся у нас 5 экземпляров. А именно какого он типа, какого объема и какие скорости имеет накопитель до и после его исчерпания. Оценивать скорость будем в рамках последовательного теста от программы HDTune. Оставшийся объем кэша проверялся после записи 150, 300 и 450 гигабайт информации. С учетом того, что реально при установке ПК большинство SSD имели объем 465 гигабайт, то последний тест показывает работу, можно сказать, почти полностью заполненного накопителя. Плюс я добавил точку тестирования, равную 50 гигабайтам, на показатель SSD, допустим, с установленной Windows и какими-то программами. Итак, что же тут можно сказать? У Патриота кэш оказался небольшим, всего 25 гигабайт, и он статический. Только при почти полном заполнении диска он сокращается до 15 гигабайт. Скорость записи в кэш 2250, после порядка 500 мегабайт в секунду. Большие файлы, как вы понимаете, будут писаться на него очень медленно, в этом мы еще убедимся на практике. У Samsung 970 EVA Plus не намного лучше. Кэш комбинированный, 4 гигабайта статические и 18 динамические. Итого порядка 22 гигабайт. При почти полном заполнении остается только 4 статическая часть. Но зато скорости радует. В кэш примерно 900 после порядка 800 мегабайт. Это очень хороший результат. У Kingston кэш полностью динамический, у пустого 75 гигабайт при полном заполнении снижается до примерно 4, причем снижение идет как-то очень резко, при записи всего лишь 300 гигабайт информации. Не знаю друзья с чем это связано, может какой-то глюк моей конкретной модели, но цифры именно такие. Скорость записи в кэш радует 2375 мегабайт в секунду, после уже порядка 750 но рекордсмен по объему кэша это Seagate на FISON E16, у него он динамический и объем его у пустого составляет аж 175 гигабайт, можно сказать что треть самого диска, но постепенно он конечно же снижается опять таки до 4 Правда скорости и фаеркуды не радует Согласно HD Tune 2375 в кэш и всего лишь 350 при его исчерпании Ну и у короля вечеринки Samsung 980 кэш как у младшей модели комбинированный 4 гигабайта статические и 90 динамические Итого порядка 94 гигабайт При почти полном заполнении остается только 4 Скорость записи несколько меньше заявленной, но все же она высокая в кэш порядка 4000, по его исчерпании порядка 800. Ну что ж, какие тут можно сделать выводы. Решение на FISEN имеет достаточно низкие скорости записи по исчерпании кэша. Что особенно критично для Viper, да и для других SSD на FISEN E12, ввиду очень небольшого объема самого кэша. FireCude на E16, конечно же, спасает наличие огромного объема кэша как такового. Но когда SSD будет заполнен полностью, этот плюс, как вы понимаете, сойдет на нет. Лучшие дела со скоростями обстоят у Samsung 970 EVA+, правда объем кэша в 22 гигабайта не позволит быстро перекинуть на него какие-то большие файлы. У Kenston показатели неплохие. И кэш большой, и скорости нормальные, как до, так и после исчерпания кэша. Меня волнует лишь резкое сокращение объема кэша при заполнении всего лишь 2-3 накопителя. С чем это связано, как я и сказал, точно не знаю. Что же до 980 Pro, то у него дела обстоят хорошо. Скорость огромная, кэш большой, а по истерпании кэша скорость не падает ниже плинтуса. Можно сказать, что из всех он, конечно же, пока выделяется на первое место. Ну это, друзья, HDTune, Теперь же давайте перейдем к более специфическим синтетическим тестам для определения производительности по случайным и последовательным операциям. Программ для синтетических тестов на самом деле много. Например, пресловутая Crystal Disk Mark или сокращенно CDM. Прекрасная программа, вот эта вот зеленая на белом, просто замечательно выглядит. Одна из немногих программ, в которых можно увидеть скорости, написанные на коробке cssd Но для более детального исследования обычно используют что-то типа айометра, но с момента последнего обновления этой программы минуло уже 6 лет и она порой сыпет ошибками, во всяком случае у меня. Поэтому я пока использую как основную программу Performance Test, которую я уже упоминал в своих видео. Первым делом давайте взглянем на операции последовательной записи и чтения, ибо они позволяют оценить производительность SSD при копировании, архивировании и разархивировании файлов и прочих подобных операциях объем блока тут 128 килобайт объем тестового файла 16 гигабайт и раз уж мы начали с записи то ей и продолжим для начала нужно было проверить скорости ssd в зависимости от разной глубины и очереди запросов не буду вдаваться в подробности что это и зачем это надо скажу лишь что в десктопных задачах то есть для обычных пользователей как мы с вами важны глубины от 1 до 4 все что выше уже не столь важно на чередях 2.4 все SSD плюс-минус выходят на заявленные спецификациях цифры. Samsung 970 опережает конкурентов минимум на 30%, Samsung 980 Pro примерно в два раза. Остальные же SSD показывают примерно одинаковую производительность. Но более всего интересна очередь в единицу, как самая распространенная в реальной работе. И тут все скромнее и в лидеры выбивается, как это ни странно, фаеркуда, которую стоит за это 980 Pro быстрее ее всего лишь на 15%, то есть никакой двухкратной разницы мы здесь к сожалению не видим. Что же до последовательных операций чтения, то тут явных аутсайдерах Patriot на E12, FireCuda на Экспресс 4.0 тоже не блещет результатами, неплохую производительность показывают Kingston и Samsung 970 EVA+. 980 хоть и показывает хорошие результаты, но при заявленной скоростях чтения в два раза выше чем у всех остальных он выдает результат в среднем лишь на 19 процентов лучше чем у двух упомянутых ранее моделей все уж сказанное, на имена скорости кэш находят отражение и в практических задачах например при копировании папки в 50 гигабайт забитой всякой всячиной то есть программами рабочими файлами видео и фото через утилиту windows robocopy Тут мы видим всю теорию в действии. Patriot на E12, ввиду небольшого кэша, низких скоростей записи вне кэша и низких скоростей чтения, показывает самый худший результат. Не намного лучше идет Samsung 970 EVA, ввиду опять-таки маленького объема кэша. FireCuda показывает тоже посредственный результат. Нет, результата в принципе хороший, вот только вы и я явно ожидали увидеть большего от PCI-Express 4.0 SSD. Во всяком случае, так его называет производитель. Что же касается реальности, то FireCuda проигрывает даже тому же Кенстону, не имеющему поддержку данной фичи. У Samsung 980 Pro результат воистину выдающийся. На текущий момент, до выхода новых SSD на PCI-Express 4.0, он является самым быстрым накопителем на рынке, во всяком случае в этой дисциплине. Собственно ждем новых SSD на PCI-Express 4.0, анонсировали уже в sn 850 и в будущем появятся SSD от других компаний тоже с заявленными скоростями как у Samsung. И да, если вам интересно то, что касается копирования меньших объемов данных, то я провел аналогичный тест с папкой в 10 гигабайт. Тут уже результаты Samsung 970 EVA Plus и Patriot куда лучше, ввиду того, что такой объем файла легко умещается в их скромный кэш. В остальном же распределение мест остается плюс-минус таким же. Ну и надо также отметить, что реальные скорости, конечно же, будут во многом зависеть от того, какие типы файлов, какого размера вы копируете Потому что это тоже будет оказывать существенное влияние на скорости работы самого SSD Ну и теперь перейдем к более интересным данным, а именно посмотрим на операции случайного чтения и записи Именно они являются теоретическим представлением скорости работы SSD с Windows, программами и играми Начнем с записи. Нас опять-таки интересуют очереди до четырех, ну и самый приоритет, очередь равная единице. В лидерах у нас в целом Samsung 970 и 980. И разницы в их производительности почти что нету. Это при том, что 980 заявленная скорость записи почти в полтора раза выше, и при этом 970 EVA+, напомню вам, это даже не топовая модель у Самсунга на PCI-Express 3.0, топовая это 970. 970 Pro. Так что результаты 980, конечно, одни из лучших, но какого-то колоссального преимущества, как то, что мы видели в последовательных операциях и при копировании файлов, тут явно не наблюдается. К слову, если мы обратим внимание на тесты в очереди равной единице, которые встречаются в реальной работе чаще всего, то мы увидим, что тут в топа выходит фаеркуда, за что его действительно стоит похвалить. И да, друзья, не пугайтесь, что такие низкие цифры в перформанс тесте Я смог повторить те же тесты в айометре, он показал цифры выше, но распределение по местам осталось таким же. Я приведу их вам для сравнения, но пользоваться айометром на постоянной основе я не могу уж слишком много у него ошибок и постоянных вылетов но это друзья были тесты 4 килобайтного блока который распространен чаще всего с разной глубиной очереди запросов но также анализу обычно подвергают и обратную ситуацию когда очередь запросов постоянно например равна 4 а смотрят за скоростями при проведении операции с разным размером блока нас опять-таки интересуют для домашних целей мелкоблочные операции с объемом блока до 8 килобайт. Что же нам показывают эти тесты? В лидерах у нас тут Samsung, Они опережают конкурентов примерно минимум на 30 процентов. Причем 970 EVA+, немного, но превосходит в большинстве случаев 980. Что я бы сказал очень печально для последнего. В аутсайдерах у нас Kingston. Firecuda и Patriot показывают достаточно средний в принципе одинаковый результат. Вот как-то так, друзья, но на запись приходится порядка 20-30% от всех случайных операций в вашей системе. А львиную долю порядка 70-80% занимает, конечно же, чтение. Если рассматривать случайное чтение с точки зрения разных глубин очереди с блоком в 4 килобайта, то на небольших очередях лидируют 980 Pro и 970 EVO. Отрыв 980 Pro от того же Seagate FireCuda достигает 40%. 50%. Однако при этом он оказывается всего лишь на 16-17% лучше своего предшественника 970 EVA+. Пресловутая Firecuda при этом при всех своих заявленных высоких скоростях на коробке проигрывает даже накопителю от компании Kingston, который не имеет поддержки PCI-Express 4.0. Если рассматривать все это с точки зрения работы с блоками разного размера, то тут опять-таки 980 Pro отрывается от всех остальных, от младшей модели на 20 с лишним процентов, от конкурентов минимум на 30-40. Что касается Firecuda, то она опять-таки не блещет результатами. Но это теория. Теперь давайте посмотрим на результаты в реальных тестах. Для примера я взял два простых теста. Первый по загрузке Windows 10. Тут я даже не буду толком Комментировать. Я думаю, что выводы вы способны сделать и сами. Разницу даже невозможно измерить глазом. При более точном изучении она составляет чуть больше чем полсекунды, так что многие ее просто не заметят. Второй же тест это загрузка игры Ведьмак 3 с пропуском заставок. И разницы нет ни при загрузке самой игры, ни при загрузке с охранок. Нет, ну разница, конечно, есть в районе одной секунды, но она на самом деле не постоянно от прогона к прогону, ее можно списать тупо на погрешность, потому что у нас есть оперативная память, есть процессор, есть какие-то фоновые задачи, которые тоже могут влиять на все это дело. Напоследок я решил показать вам также то, что творится по температурам. Я недавно приобрел себе термокамеру, так что мы сможем увидеть все воочию. Грел я накопители в течение 5 минут, нагрузкой в виде последовательного чтения и записи, соотношении 70 на 30, блоками по 128 килобайт. Такой нагрузки никогда у вас не будет в реальной жизни, так что эти цифры можно считать максимальными. При этом SSD были установлены в выгодной позиции, обдувались и не перекрывались видеокартой, которую специально я опустил на слот ниже. Патриот в расчет не берем, ибо у него свой радиатор и замерить температуру компонентов не представляется возможным. А вот у остальных все было очень даже интересно. Самсунги греются почти до сотки, причем датчик и камера показывают примерно равные температуры, так что им можно верить. 980 кстати, несмотря на скорости, оказывается чуть холоднее младшей модели. Для обычной работы обоим накопителям радиатор не понадобится. А вот если вы планируете кидать туда-сюда большие объемы файлов, то все-таки он желателен. У Кенстан температура тоже под сотку, датчик врет и показывает видимо температуру не горячего контроллера на холодной памяти, но тротлинга тоже тут нет. А вот FireCuda не только врет по датчику, но и тротлит. Это отчетливо видно по графику температур, которые сначала возрастают, затем резко падают. Вот как-то так, друзья. Вот такие вот температурки. Давайте теперь делать какие-никакие выводы. Для начала, что касается FireCuda и подобных ему SSD на FISON E16, которые мы увидели еще в начале года, и которые вызвали массу шумихи с призывом массово переходить на PCI-Express 4.0. Как показала практика, в реальных сценариях данный SSD не сильно-то далеко ушел от топов среди PCI-Express 3.0. Так что же, эти SSD врут о своих скоростях не совсем, друзья. Приведу простой пример. Это все равно, что вам дали бы Ferrari или Бугатти, которая может разгоняться до 400 км в час, а ездить бы вас заставили по центру города, где едешь от светофора до светофора, или, скажем, стоишь в пробке. Также примерно и тут. Да, мы видим заявленные скорости. Скорости, но только в тех режимах работы с высокой глубиной очереди, которые вы никогда не встретите в своем обычном домашнем ПК. Если честно, данному SSD и ему подобным вообще PCI-Express 4.0 интерфейс нафиг не нужен. Им предельной скорости PCI-Express 3.0 в 4 гигабайта в секунду будет более чем за глаза. Плюс к этому Тротлинг и вранье датчиков Не мудрено почему другие вендоры типа Корсара и Ауруса боткнули в них радиаторы. Это просто им жизненно необходимо. Что до более простой версии на предыдущем контроллере E12, то тут мы видим классический пример высоких скоростей на коробке и низких на деле почти во всех возможных режимах. Брать SSD на E12, я считаю, имеет смысл только лишь при низкой цене, как например Silicon Power P34-A80. Все те же минусы, но он дешевый. Что до 980 Pro, то да, диск получился быстрее всех Не мудрено, ведь фишка самсы в использовании 100% своих компонентов Чего не делает ни один другой производитель Однако это в основном касается последовательных операций То бишь операции по, допустим, копированию файлов Но даже тут, у увеличения скоростей, которые мы ждали, смотря на скорости на коробке В реальных сценариях мы, к сожалению, не видим Во многих сценариях он вообще недалеко ушел от старого доброго 970 EVA Plus, который, напомню, не является топом своей линейки. В общем, вся проблема 980 Pro в двух словах выражается очень просто. От него ждали гораздо лучших результатов. Вдобавок ценник 12 тысяч, и проблемы с установкой дров, ибо штатный установщик тупо его не видел. И пришлось ставить дрова какими-то окольными путями. А без этих дров, друзья, у Samsung сильно хуже скорости записи. Поэтому проверяйте это устанавливайте родные драйвера и так далее и тому подобное. Что касается Kingston, то в тесте он показал себя очень даже неплохо. PCI-Express 3.0 решение на контроллере SM2262EN во многих сценариях легко обходят пресловутую фаеркуду и ей подобные на FISON E16 с поддержкой PCI-Express 4.0. Как я и говорил, не все то золото, что блестит. Правда и ценник у Kingston не маленький, от 8-9 тысяч. Опять-таки, друзья, это все с условием того, что вам вообще нужен быстрый M2 SSD. Как по мне, так особой разницы между данными SSD и обычными SATA SSD, которые стоят в несколько раз дешевле, вы в принципе не заметите. Так что выбор остается в целом за вами, и во многом будет, конечно же, определяться ценой самого вопроса. А если какой-то из упомянутых сегодня в тесте SSD вам приглянулся и вы решите его купить, то ссылки на все упомянутые модели я конечно же оставлю в описании все ссылки будут даны в магазине сети link тут достаточно большой выбор низкие цены и акции ну а магазин есть почти в каждом уголке нашей необъятной страны существует магазин также очень давно является очень крупным китом на рынке так что заглядывайте если что-то вам приглянется по цене то смело приобретайте ведь покупая там по данным ссылкам вы не только делаете приятно себе покупая нужную вам вещь ну и также поддерживайте мой канал. Ну а с вами как всегда был Белыч если вы хотите поддержать канал, но в кошельке нет лишнего кэша, то не забудьте подписаться и нажать на колокол, а то все смотрят, все комментят, но по статистике YouTube лишь 20% от аудитории являются подписчиками канала, и это на самом деле очень грустно. Ну а с вами как всегда был Белыч, если кто-то помнит, в каждом видео я оставляю пасхалку на то, что будет в новом видео, в этом видео она тоже есть, и нет, это будет не материнская плата. Ищите, пишите свои варианты в комментариях и до новых встреч дорогие друзья!